Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дел и Эфисерк. Всем привет. Сегодня мы сыграем в очаровательную ожесточенную игру Муфо. Да, собственно говоря, мы будем либо выживать, либо умирать. У меня Буби. А у меня Бучо или Буко. Ну Короче, как вот так. В общем, это. Ведрень с конфетами, желатином, да. чупа-чупсами и... А у меня, всем собственно прочим. говоря, получается конфетный монстр. Ну что, погнали? Поехали. Мой монстр, в принципе, готов, смотри, у него аж один глаз закатился. Так, ну что, выбираем. Как всегда. Как Всегда твоя любимая. Да вообще. Так. Я прям все выбрал, что хотел. Все. Массовый плюх я уже вижу. Так, ну что, кто из бешеных выбирает мутатор? Понятно. Ну что, бросок кубика. Новый мутатор каждый новый раунд. Mm -hmm. Джетпаки. Прям со старта. Бомбомет. Ах ты, козел. Я угадываю прям, что сейчас будет. А у меня еще грузится. О как, долговатенько, долговатенько Отлично, у меня персонажи стоят на месте А я у тебя бегаю? Нет Прикольно О, готовы Э, в смысле? А, я бомбанул Ты стоял на месте А почему ты стоял на месте? Я не знаю, потому что у меня и ты стоишь, и я стою Нифига, ну ладно Скоростной забег О, Давай посмотрим, полетела что будет. Да я вижу, что полетела Ух ты ж йо. Я потерялся сразу Да блин Да что мне не дают-то Да все тебе дают Они не мешаются Ладно Ничья Вот так вот но, кстати, тебе присудили больше очков, потому что ты... Сел, пер, ...был, собственно говоря... Да, дальше меня. Блин. Да ушел от моих сокровищ. Мои сокровища. Ну ладно. Это Лара Крофт. Вот мои. Ну вот иди к своим сокровищам. К моим не ходить. Да ты же заколебал меня уже, а. Так, ладно, я, пожалуй, пойду... Ну собираю немного. В свой ящичек. Пойдешь, наведешь. Угу. Как-то ты прям подошел основательно. Так я же ведерка меня больше лазит. Ну, видимо, видимо. Я свет. Пару конфет сбросил. Блин! Иди сюда! Иди сюда! Да-да-да-да-да! Да-да-да! О, вот она! У кого? Нет, опять у тебя! Yeah. Yeah. В смысле? Я же прыгал <связываю> Ну ты прыгал, я тоже прыгнул И в этот момент я выстрелил <связываю> Эй, ёлки ну, ты, не -то. ты понял, какое задание? <связываю> да, нужно убежать от дела Ой, ой, жесть какая ч то мне прям не нравится это Все будет огонь Ага Зачем я прыгнул? Отлично! Я уже вижу, что и джетпаки. Так, ну что полетели? Ой, это опять эта пикая карта. Эй! эй, прям во мне появилась! Отлично, отлично, все замечательно идет. Так, конфетное ведро. Давай. Не это, офицер. Давай, давай. Давай что-нибудь хорошее. Выброс бомб. у спидран. С выбросом бомб. ладно. Как? о о Вот ты елки-палки. А я выжил. Пипец. Массовый плюх. Ооо, 18+. плюс. Не очень Все интересно. На сейчас и нет. 18. плюс. Да как ты их собираешь, ты, я не пойму. Да. А, я выиграл. Че? Я сдох. Я походу Это, сдох. Ты видимо слишком долго прыгал. Да. Было слишком 18+. яй плюс. Погнали. Что делать? О, отлично сбор вещей, как всегда. Да угод, отстань ты от моих трофеев, от мои трофеи. Почему твои-то? Мои возле моего логики. Потому что мои. Мои трофеи, мои. Все, ушел отсюда. Так, да давайте сюда. О, отлично. Забираем. Оп. Не забираем, а уходим отсюда. Так, отлично, отлично, отлично. Ой-ой, отлично, отлично. надо бежать. Отлично. Надо бежать и класть, да, класть и бежать. И класть, класть, класть, класть, класть. Фух, я наклал. Ты... А ты все-таки наклал больше. Вот ведь дерка-то, а! Тяжелые пули. И опять 18 ⁇ То есть сегодня... за Конкретно надают. О, смотри, а пулька-то. Иди сюда. Ну, иди сюда. Ух ты, нифига! Опять О, ты! О, Опять я! Вам что-то не нравится, мистер? <сёк> опа! Опа! Опа! Ох <сёк> ты! Ох ты! А где? Что сейчас произошло? Не знаю. Во-во-во! <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> Суперход, твой любимый! Так... Телепорт или палки Че? Это будет жесть. О, прикольно, я телепортнулся. Ага, я вижу, как ты телепортнулся, чуть в пули не телепортнулся. Я добежал до них просто. Ой, капец! Статический ток. С выбросом бомб, елки-палки мы все взорвем. Мы все умрем. Да, куда? Да куда ж ты? О господи. Куда ты улетел? Ты прям в ту штуку что Да, я прям в ту штуку. Скоростной забег. Жесть, опять оно. Так, мутатор, мутатор. Кубикастый? Нету. Jetpack. Полетаем. Чтобы тебе попроще было. Слушай, там что-то новое сделали, смотри. Ну да Ну ты прошел дальше-дальше Пиздец, жестко Вот эта хрень отталкивает Ну что, массовый плюх? Да что ж такое-то? На них напрыгивать надо как-то Я не пойму как ну ни хрена не получается, с этой хрени. Прыгаем, прыгаем. Я по ним просто скачу, я их не раздавливаю. Просто у тебя добрый персонаж, а я злой. Вот я там же, да. Ты злобная ведерка. Жесть. Можно сдохнуть, блин. Сколько ты там надавил? Я не знаю. Много было, таракашки. Я много надавил, да. Поэтому ты победил. Как-то быстренько так получилось. Но, тем не менее, очень даже интересно. Вот. Ведро. Ну, а, собственно говоря, если вам понравилось это видео с ведерочком Эфисергом, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И оставляйте свои комментарии. Я с вами и... Эфисерг в виде ведра с золотом или песком или зачем. чем, чем тоже стоит. В общем, всем удачи и всем пока. Всем пока. Let's <laughs> go.